Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы находимся на производстве взломостойких дверей, сейфов, защитной фурнитуры компании «Монолит». Я нахожусь возле очень необычного экземпляра двусторчатой двери в частный дом. Хотел бы сразу сделать юридическое отступление, что почему-то у многих людей складывается впечатление, что Двери в частный дом самые мощные двери, они почему-то предназначены для частного дома. На самом деле, как правило, самые мощные двери предназначены э, это для, ну, если рассматривать квартирные двери, то как раз для квартир. Но э, в чем-то как бы правда есть то, что самые мощные для частного дома только это никакая не какая-нибудь входная группа частный дом. А если частный дом, то есть на этапе еще проектирования были предусмотрены подвальные помещения либо первые этажи, у которых очень усиленный фундамент. Были отлито специальное помещение из бетона, либо выложены из специальных плит, в которые, в принципе, позволяет, скажем так, позволяет основание, фундамент, установить дверь, в принципе, любого веса, там, плод до двух с половиной тонн, хоть четырех. То есть, в отличие от многоквартирного дома, где такое, как бы, удовольствие, естественно, нельзя себе позволить. Ну, об этом... Сейчас, наверное, не об этом. Сейчас об этом вот экземпляр двери в частный дом, которая поистине имеет очень высокие защитные свойства от взлома, очень высокие защиты свойства по пулестойкости, ну и само собой по защите от отмычек. Это самое простое, что в этой двери. И еще очень важно, что весь приоритет в дверях в частный дом, как правило, ставится в сторону направляется в сторону теплосбережения. Поэтому основной как бы дверь частный дом это дверь, как правило, четвертого класса, дверь с замками, которые, скажем так, сходу. А все остальное это направлено на то, чтобы эта дверь служила долго и сберегала тепло. Самое важное, сберегала тепло. Поэтому вот эта дверь, кроме того, что она рассчитана чтобы служить долго и сберегать тепло. Она, как исключение, имеет шестой класс взломостойкости и четвертый класс полистойкости. Добиться такого результата на двери в частный дом, на теплосберегающей двери, это была, конечно, задача очень непростая поставленная. Но в первую очередь это имело смысл, так как весь дом изначально был спроектирован как раз под дверную группу вот такого класса. Так как весь первый этаж этого частного дома отлит из бетона. все окна в данном доме имеют защиту от калашников по полистойкости и четвертый класс взлома стойкости. то есть это ну, то есть работа очень мощным инструментом на протяжении долгого времени. Поэтому это имело смысл туда устанавливать такую дверь. но как это реализовать на усторчатой двери? Это было очень сложно, но решение было, ряд решений были применены в этой двери, уникальных решений, и оно в принципе в целом, задача была выполнена. Естественно, в двери в, частный дом, ой, в двустворчатой двери, еще тем более в частный дом, который максимально типа сбережения, основная проблема это место, где сводятся створки, то есть одна и вторая створка, вот это их место сопряжения, это очаг проникновения холода сквозняков, как правило. И это самое слабое место в защите от взлома. То есть, запустив лапу, здесь вот это место разорвать, как правило, проще всего. Поэтому вот эти то есть, две, два места то есть, вот, и вот эта и вот часть у вот этих створок были доведены. Ну, скажем так, ну, жесткость рельсы, наверное, даже здесь будет уступать, то есть э, э, здесь жесткость вот этих вот э, двух балок, то есть она была достигнута даже выше жесткости рельс Здесь полностью все пронизано шпильками Здесь полностью замки обтянуты Здесь в зоне замков здесь 4 сантиметра даже ну, Около 4 и более даже сантиметров металла В самом тонком месте двери 12 сантиметров металла Полностью уложена сеткой ну, Даже здесь не сетка, здесь она полностью уложена ребрами жесткости Здесь они идут через каждые 10 сантиметров по раме идет терморазрыв Два контура уплотнения терморазрыв По замкам Как я сказал, здесь это проще всего Тут как бы каждый производитель может Открыв интернет Подобрать замки, которые не открываются отмычками Поэтому здесь их несколько Они имеют нашу фирменную зависимость То есть Цилиндр ЭВА МСС Перекрывает ключевые отверстия Остальных замков Дополнительные точки запирания Девиаторы, тяги уникальные шпингалеты фиксаторы створки, которые пришлось разработать и изготовить с нуля потому что никакие готовые решения не подходили под задачи 6 класса то есть они ну, имели формат, скажем так, вылет абсолютно ну, их рассматривать в двери которые должны защищать от болгарки с большим кругом, от ломов то есть такого здесь такого не было на рынке поэтому здесь установлены уникальные шпингалеты Здесь установлены наши специальные вставки против вырезания болгаркой. То есть на каждом замке, на шпингалетах, на антисрезах установлены специальные вставки, которые даже работая болгарка с большим кругом, то есть сточив 3, 4, 5 кругов, даже не будет перерезан один замок. Поэтому здесь специальные такие решения установлены. Здесь установлены наши специальные петли двухподшипниковые, огромнейшее количество антисрезов поэтому вот такая вот дверь 6 вот такая дверь шестого класса взломостойкости 4 пулистойкости пулестойкости и с колоссальные тепла сберегающей как бы, способностью скоро будет как бы, закончена на нашем производстве и доставлена, смонтировано заказчику. Поэтому дальше я еще сниму обзоры по этой двери. Если вам нужна будет дверь, либо в частный дом, либо в квартиру, либо в частное хранилище, также сейфы, обращайтесь, с удовольствием вам их изготовим. Спасибо.